Всем привет дорогие друзья! У нас два новых Airdrop а на биржах Eubit и Binance. Начнем с первой Eubit. Если у вас нет аккаунта, проходите регистрацию. Ссылка будет в описании под видео. После авторизации переходим во вкладку Airdrop. Здесь описание. За регистрацию вам дают 300 fast доллар. Просто нажимаете выполнить. Проверить и получить. Возвращаемся обратно. За первый депозит 700 монет дают. Нажимаете выполнить. Делаете депозит. Потом кнопку проверить. За один трейд я уже поторговал. Нажимаете выполнить. Переходим например сюда. Валютная пара рубль и другие валюты. Ну, например, вот Litecoin. Выбираем купить или продать. Совершаем обмен. Идем обратно на страницу и подтверждаем выполнение. Следующее. Один своп в дефи Нажимаете выполнить, появится там кнопка проверки. Теперь переходите вот сюда. Выбираете любую валюту. Ну, у меня вот, например, есть рубль на балансе. Я выбрал биткоин. Рубль. После совершения обмена. Ну вот здесь вот например на все что у вас есть у меня было 1000 рублей произвел обмен ну и потом еще обратно вернул рубль на баланс потому что биткоин сейчас падает и держать в биткоине я в принципе не хочу поэтому я вернул обратно обменял перешел на страницу и подтвердил выполнение задания. Делаем твит, то есть переходим сюда, выполнить. Через кнопку Твиттера размещаем твит, копируем ссылку на сделанный твит и вводим ее сюда. Нажимаем проверить получить. Следующее задание. 10 сообщений в чате. Вот тут общаться. Но это в течение дня. Нажимаете выполнить. Как напишите 10 сообщений. Подтвердить, получить кнопка. Выполнили задание. Я думаю, завтра можно будет их повторить. Еще раз поторговать. В обычном свопе. Дефи. Разместить твит, скорее всего. Сделать 10 сообщений в чате. Накапливаем монеты. Открыт трейд будет в июне. Следующая у нас раздача на бирже Binance. У кого нет аккаунта, проходим регистрацию. Ссылка будет в описании под видео. Переходим на вот эту страницу, ссылка в описании, указываем свой UID, здесь нужно указать мой UID, будет тоже в описании под видео. Выбираем два раза Yes, подтверждаем кнопкой Submit. Готово. Появится вот эта страница. Мы с вами выполнили все задания. Ждем начислений. Платят NFT, которые можно будет продать в маркете. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать повещения при выходе моих новых видео. Всем пока.